Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня мы будем обозревать с вами парфюмерию Уса, а точнее их линейку Инфесс. Итак, поехали! Я уже не один день тестирую каждый из этих ароматов. Еще вам обещала показать диффузоры, как окрасились цветочки. Они действительно окрасились очень красиво. Я вам это все Покажу. У меня линейка Конфес в заказе была представлена тремя ароматами и четырьмя продуктами, потому что автопарфюм, он дублирует аромат один из представленных. Номер 16 у меня, номер 27 и номер 10. Сейчас расскажу, какой из них аромат, что из себя представляет. Будем говорить с вами про схожесть с, с оригиналами, будем говорить с вами про стойкость. Еще многих девчонок пугала та мысль, что они масляные на масляной основе. Не на масляной основе, а там 15-20% натуральных масел они будут оставлять пятна на одежде никаких пятен надежды не остается абсолютно не пугайтесь по этому поводу инфес это у нас с вами линейка парфюмерии уса уса creation это турецкий бренд турецкий парфюмер его разрабатывали но есть производство и в россии в подмосковье да есть промокод на скидку оставлю его в описании все ссылочки полезные тоже оставляю в описании скидка 10 процентов так какие ароматы у нас здесь с вами представлены и на видео распаковку тоже ссылочку оставлю оставлю подсказку посмотрите пройдете это аналоговая парфюмерия, да, турецкого производства в составе с маслами. Очень интересный на самом деле бренд, много на него хороших отзывов. Давайте разбираться. Что у меня? У меня Энфес автопарфюм, байреда. Также у меня есть NFES, это номер 10 по мотивам Байреда. Они все идут по 25 мл и цена без каких-либо скидок 1290. То есть это прям вот полная цена, да, со скидками, которые бывают частенько с промокодами, она будет еще дешевле. Давайте разбираться. Десятый парфюм и автопарфюм. Это у меня а, уезжает к сестре. Если она заценит, в автопарфюме 5 мл, и его цена 310 рублей, то есть без всяких скидок это вообще нормально. Вот так он выглядит, у него номер 58, вот такие здесь штучки классные, да, которые регулируют все это дело. Он закрытый, я его не вскрывала, я его не тестировала, потому что хочу отдать сестре подарить в таком виде, в каком он есть, но я тестировала парфюмы, что я вам могу сказать. Для меня при первоначальных нотах, он в красной коробочке уже парфюм, да, это не Байрейда бал в Африке, это бал в Африке именно, да. Вот так выглядит флакончик черная крышечка 25 мл. Удобный распылитель, тоже никаких нареканий к нему нету абсолютно. И тоже регулируется нажатие, как у всех парфюмов InFest. То есть можно легкое облако создать, можно посильнее нажать и большое облако создать. Распыление мелкодисперсное, очень классно, никаких нареканий. Очень много схожих нот с Байреда у этого аромата. С баллом в Африке, да. Но я не чувствую тут той классической байредовской ноты, которая присуща им, которая является вот именно для меня притягательной. Я знаю, что многие девчонки, ее не многие нет, а некоторые девочки не любят эту классическую нотку в ароматах байреда. И если вам в целом аромат нравится, но не нравится вот эта нота, то это ваша история. А в моем случае нет, я здесь эту ноту не чувствую, которая является для меня вот такой вот, знаете, как афродизиаком, да, я ее обожаю, здесь ее нет, поэтому э, на оригинал не похож при первоначальном нанесении, когда начинает раскрываться на коже, есть сходство, оно действительно большое, но э, нет, для меня вот нет, потому что нет вот этой вот нотки, которая для меня является именно притягательной, а так сходство действительно большое, оно есть, но это не бал в Африке. По стойкости парфюма действительно все стойкие. Как заявляет производитель, они действительно очень стойкие. То есть на одежде, до стирки, на коже... Ну часов шесть точно, потом я все равно ощущаю этот аромат, если принюхиваться. Сходила в душ, принюхиваюсь тоже, есть легкий отголосок, то есть парфюмы достаточно стойкие, недостаточно а очень стойкие. Так, поехали дальше, дальше у нас с вами шестнадцатый аромат уже в черной коробочке. Это Vertus Narcosis. Я не пробовала этот аромат в оригинале, поэтому по схожести сказать ничего не могу. Но на самом деле аромат классный, понравился. Мне все пока ароматы, которые я пробовала, понравились. Вот этот аромат тоже, который не совсем похож на Байреда, да, а он э, нравится. Я его с удовольствием прям буду носить, он классный. Он тоже классный, он притягательный, он здорово раскрывается. Они все, кстати, многогранные, они не какие-то там плоские. То есть взяли основные ноты вам и, и э, скопировали аромат. Нет, они многогранные, они раскрываются, они на коже играют, очень интересно, причем. Так, значит, у нас с вами 16 номер, вертись так. наркозис. Это такой сладко не скажу, что табачный, но хотя, возможно, здесь и есть нотка табака, вот по ощущениям. И есть нотка очень схожая с молекулой эсцентрик. очень есть схожая вот эта вот смоленистая нотка. То есть сам по себе аромат он довольно тяжелый на жару, да? Я бы вот отнесла к зимним. Он сладкий, он с вот этой вот ноткой смоленистой. И еще, когда он начинает раскрываться на коже, есть какая-то нотка гурманская. Он вкусный, он многогранный, каждый для себя здесь может много чего открыть на самом деле. И на самом деле приятно носить. Все ароматы очень здорово шлейфит. То есть шлейф у всех практически крутой. И он достаточно сильно отличается от первоначальных нот, что радует. Интересный аромат. Не могу сказать, что он прям мой-мой, потому что мне в последнее время молекулы не нравится И вот эту нотку синтетическую я не очень люблю. Но он интересный. Он очень интересный. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами аромат под номером 27. 27-й в красном тоже флакончике. Я не знаю, почему некоторые у нас с вами в черном флакончике, а некоторые в красном. Не знаю, честно, девчонки. Так, дальше у нас с вами 27-й по мотивам Tiffany and Love. Uh, for her Tiffany. Мне хотелось попробовать этот аромат, на самом деле. Я тоже не пробовала оригинал. Поэтому не могу вам сказать про схожесть, но сам аромат очень классный. Очень классный, мне понравился. Это, знаете, такой сладенький. Искристый, игристый аромат. Я бы прям могла порекомендовать смело его молодым девчонкам. Ну, я молодые имею в виду, это ну, до 35, до 45 даже лет. Но он легенький. Если любите такие легенькие, сладенькие, игривые ароматы, это ваша история. Искристый, да, шампусик опять здесь я чувствую, свой любимый в последнее время. Он искристый, он классный. Здесь, знаете, что немножко чувствую? Немножко чувствую жасмина, весенних цветочков, таких легкие, легкий такой аромат, классный. Он в то же время обволакивающий, но несмотря на то, что цветочный и сладкий, он абсолютно не, не тяжелый, не приторный. Он интересный, он здорово раскрывается. Раскрываться начинает нотками зелени. Мне нравится безумно его шлейф. Шлейф вот как раз он больше связан с нотками зелени искристой зелень. Вообще аромат очень классный. Он мне что-то напоминает, что-то люксовое, что-то другое, не помню, прям из молодости. Вот аромат из молодости я его назвала. Аромат легкости, непринужденности, такой вот классный. Он очень классный. Вот сейчас я его с удовольствием ношу на лето, прям вообще восхитительный. М -м, потрясающий, здоровский. И нотки свежести есть, есть какая-то вот акватическая нотка, потом раскрывается. В общем, он такой летний, цветочный, акватический искристый. Вот так бы я описала этот аромат. Если вам интересны ноты, вы все их можете почитать на сайте. У меня вот такая вот бумажка, которая была в заказе, в которой Подписаны все ароматы, а на сайте USA есть карточка прям всех номерных парфюмерий, да, и Enfees, и номерной парфюмерии Уса. И можно посмотреть, какой номер, какому аромату соответствует, и можно почитать ноты. Да. Вот и вся моя коллекция на данный момент парфюмерии Уса Энфес. В целом, я очень довольна стойкостью, в целом я очень довольна качеством. Очень здорово, что парфюмы с маслами не пачкают одежды. Это все классно. Парфюмерия достойна, действительно, внимания, она хорошая. Единственное, вот что, как бы, Байреда нет, это не Байреда. Схожие нотки есть, но нет, совсем нет. Парфюмы классные, парфюмы здоровские, поэтому... Вот такое сложилось у меня мнение, еще будет ролик про номерную парфюмерию. Там, кстати, гораздо больше для меня схожести, там тоже я взяла ароматы, которые ä, пробовала в оригинале. Сейчас покажу вам диффузоры, их необыкновенную красоту и по стойкости диффузоры и по ароматам тоже обалдены Кто-то говорил, аромат жасмина тяжелый. У нас теперь в детской, из детской есть окошко в темную, в нашу комнату, где мы спим, царит аромат джасмина, он не тяжел. Нет, когда ты подходишь близко к дифузору, да, запах сильно насыщенный. А так он легкий, но он всегда чувствуется. Вот Ксюшка просыпается, открывает дверь а, в детскую, и аромат джасмина наполняет абсолютно всю квартиру. И классный аромат от диффузора, который стоит на кухне, тоже он постоянно на кухне присутствует, и он обалденный. Поэтому по диффузорам, девчонки, вообще никаких нареканий, они просто шикарные. За такую цену на подарочек я прям очень рекомендую рассмотреть. Все полезные ссылки под видео. Проходите, знакомьтесь, а также промокод. Как вот выглядит арома-диффузор на кухне сейчас. То, что с жасмином, он не окрасился, потому что жидкость практически не имела цвета. Вот так выглядят цветочки. Они не полностью окрасились, видите, а местами. Очень красиво, мне прям нравится безумно. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Пишите, что пробовали вы от Уста, Инфес или номерную парфюмерию. А как вам по схожести? Делитесь своим мнением. Всем пока!